Сегодня я... я пью виски чистым Ты думала единственная, а Тебе же нужный приз Иди к ним Здесь тебе не но спин, сука, не но Сегодня я пью виски чистым Сегодня я пью виски Чистым Ты думала единственная остынь, а Тебе же нужный приз Иди к ним Здесь тебе не мог спин Сука, не мог спить. Сегодня я пью виски